Доброе утро! Желаю удачного дня и отличного настроения. И пусть сегодня на твоем жизненном пути встречаются только позитивно настроенные люди.